Вы все сделали правильно, ведь вы сейчас узнаете то, что многие никак не могут понять годами. Черт возьми, почему же в школе учат совсем не так? Я не понимаю этих иностранцев, у них не ни слова, а каша во рту. Поэтому смотрите и слушайте. Впереди четвертый секрет, который заключается в том, как вашему ребенку выучить английский быстро и начать, наконец, понимать носителей. С вами Диана Билан, кандидат филологических наук, преподаватель онлайн школы английского языка ILS для детей. ILS ⁇ Your Bilingual Future. Проблема многих изучающих английский любого возраста. Слушаю носителя, слушаю песни, смотрю фильмы, ничего не понимаю. Они говорят не так, как меня учат. Мне понятно, когда каждое слово отделяется в речи, а не звучит одним шумным потоком, где я слышу только отдельные слова, а в итоге не понимаю ничего. Помните, я говорила о фильтрах в предыдущем видео? Если вы его не смотрели, то посмотрите обязательно. Тогда вы поймете, зачем надо слушать носителей. А сейчас возьмем, к примеру, одного из моих любимых артистов самого успешного комика в Великобритании Майкла Маккентайра и послушаем, как в действительности разговаривают британцы. Life, а теперь давайте посмотрим, что же он на самом деле сказал, разбив его речь на отдельные слова, как дети привыкли делать в школе. I'm A comedian I make jokes, and when I see people in real life sometimes they make a joke. Теперь стало понятнее? Перейду вам его слова так, как слышит нашу речь иностранцы. Я комик, Я шучу и когда я в жизни встречаюсь с людьми, они иногда шутят. Звучит странно, как вы считаете? Странно потому, что мы тоже говорим бегло, мы тоже соединяем слова в предложение в один шумный поток. Поток, у которого есть своя мелодия, свои ритмы, свои акценты. И кто из вас занимается или, может быть, занимался музыкой, меня сейчас хорошо понимает? Для тех детей, которых не научили на уроках слушать целые фразы, повторять их сразу за носителем, пока они на мгновение еще находятся в памяти, копируя его интонацию, мелодию и звуки, соединять слова в один большой длинный поток никогда не смогут понимать англоязычных людей потому что будут по-прежнему говорить как привыкли говорить интонируя фразы по-русски четвертый секрет на котором я бы хотела сделать акцент сегодня это регулярное и многократное повторение за правильными носителями распространенных разговорных фраз моментальное копирование только только что произнесенного, пока изучаемые фразы еще ярко звучит в памяти и доводить фразу до автоматизма. Навсегда забудьте про интонации русского предложения и полностью погрузите ребенка в другой музыкальный мир звуков и мелодий английского языка. Таким образом, у вашего ребенка будет постоянная практика языка. Это именно это полезная практика движения вперед, когда ребенок отрабатывает произношение, восприятие речи на слух и начинает говорить, не боясь своего голоса. Такой практикой мы занимаемся на наших онлайн занятиях с ребятами каждый день. Каждый день делаем шаги вперед к свободному владению языка в любой жизненной ситуации. В следующем видео я расскажу вам о третьем важном секрете изучения английского языка для детей, который обходят школьные методики и школьные учебники, но без которого невозможно свободное общение. А сейчас переходите по ссылке и подписывайтесь на все актуальные события и материалы нашей школы, а также пишите комментарии, ставьте лайки, если это видео было вам интересно. С вами была Диана Пилан, преподаватель онлайн-школы английского языка ILS. ILS Your bilingual future.